Говорят, под Новый год одесские зимы в большинстве были теплыми. Мороз, а тем более снег на Новый год считались редкостью, и обычная слякоть сопровождала конец декабря. Но та зима, по утверждению Елены Севастьяновой, была какая-то особенная. Приближался самый любимый народный праздник, разрешенный угрюмой властью. Дней за 5 до 31 декабря наступили морозы, и повалил снег. Снегопад был тихий, пушистый и светлый. Все вокруг стало празднично белым, как в сказке, и в душе появилось ожидание чудес и волшебства. Родители впряглись в санки, катая восторженных ребятишек по заснеженным улицам, витрины магазинов сверкали яркой мишурой, граждане добывались ясное и тащили к новогоднему столу. Особенно остро ощущалось приближение торжества в коммунальных кухнях, где наступало временное единение и взаимная любовь. Именно этого не хватало Елене, перебравшейся в начале осени в новую самостоятельную квартиру. Как бы там ни было, а на новогоднее застолье кто-нибудь из соседей позвал бы их с матерью обязательно. А здесь они вдвоем с матерью среди жизнерадостного шума оказались совсем одни. И все свои 34 неустроенных года Лена ощутила неприятно-болезненно. С такими мрачными мыслями Лена провернула ручку крана, надавив, очевидно, сильнее, чем надо – в следующее мгновение из трубы уже хлестала вода, а перекрыть вентиль водопроводного стояка ни Лена, ни мама не могли. Не проворачивался и точка. Вода прибывала, женщины метались с тряпками и ведрами, пытаясь остановить потоп. Стали звонить во все соседние звонки. Из квартиры напротив вывалилась разовощекая толпа. Мужчины живо разобрались в ситуации, Наводнение было остановлено. Несколько человек остались помочь собрать воду с пола. Руки с тряпками двигались быстро. Вдруг оледеневшая рука Лены наткнулась на горячую мужскую руку. Свет за руками встретились взгляды. Лена испугалась, сама не понимая почему. Очевидно, незнакомец тоже разволновался, потому что сбивчиво и путая слова объяснил, что приехал из Смоленска. Потом стал хвалить Одессу и, конечно, посчитал нужным похвастаться своим Смоленском. Слово за слово разговор завязался о личной жизни. Анатолий оказался неженатым, 38-летним конструктором, по его словам, неплохим человеком. Просто как-то жизнь не складывалась, ни семьи, ни детей. Неожиданно случайная командировка в этот прекрасный город, и удивительная история с вашим соседом-таксистом. Оказалось, что всего несколько часов назад Анатолий сел в такси и попросил отвезти его куда-нибудь весело встретить Новый год. На что Жорика, именно так звали соседа-таксиста, сказал? Разве такой праздник можно гулять где-то? Его надо отмечать женой и детьми. Я сейчас сделаю манец» что поломался, дам в руку диспетчеру и домой. Там моя Рая приготовила фаршированную шейку, и тетя Люба с фалешт прислала остренькую бринзочку. А все родичи, которым не лень, уже сидят в моей новой квартире, глотают слюни, потому что так готовит моя Рая, так это еще надо поискать. Выяснив, что Анатолий в Одессе никого не знает, а главное, никогда не пробовал фаршированную шейку и молдавскую бринзочку, Жорик со словами «Ой, одним ртом больше, одним меньше, погода уже не делает» пригласил его к себе. И вот он здесь, средь шумного бала, случайно. А между тем дело приближалось к двенадцати. Анатолий остался встретить Новый год с Еленой и ее матерью. И все случилось так, что впоследствии они встречали многие-многие новогодние праздники уже с детьми, внуками и даже правнуками.